Приветствую! Я Игорь Черноусов и у меня к вам три вопроса. Первый. Хотите, чтобы о вас узнали? Хотите, чтобы вас услышали и вас поняли? И третий вопрос. Хотите иметь свою рекламную площадку, причем бесплатную для вас? Площадку, которая в дальнейшем принесет вам деньги, если вы будете правильно ей пользоваться, конечно. Вот если вы хотя бы на один из этих трех вопросов ответили да, друзья, не тратьте время, начинайте развивать свой YouTube канал. Конечно, сейчас кто-то скажет, опять YouTube, у меня не получится, и вообще достали вы с этим YouTube. Друзья, все эти слова не о том YouTube, ну, во всяком случае, которым я пользуюсь. К сожалению, в последнее время, благодаря вот этому обилию курсов, которые вышли по тематике YouTube, у многих мнение о YouTube перекосилось. В каких-то курсах вам обещают за 15-20 минут работать десятки тысяч рублей с YouTube каждый день, в каких-то курсах вам дают проверенные методики заработка на чужих видео, в каких то курсах вам предлагают вообще зарабатывать на YouTube без видео вот это все не YouTube, ничего подобного я вам не буду советовать и обещать и вообще я буду мало в этом тренинге говорить о деньгах потому что прежде чем что то заработать нужно что то иметь нужно иметь какой то инструмент для заработки и вот созданием этого инструмента мы как раз и будем заниматься в этом тренинге мой тренинг состоит из 13 небольших, простых и главное последовательных видеоурок. Вы можете выполнять эти уроки в удобном для вас ритме. После каждого урока вы получаете задание, которое проверяется и вы получаете обратную связь по каждому из выполненных вами заданий. Естественно у нас работает скайп чат, естественно у нас есть закрытая группа. У нас каждую неделю проходят вебинары обратной связи, на которых вы можете дать вопросы. Это открытые вебинары. Раз в две недели мы проводим закрытые вебинары обратной связи для участников нашего тренингового центра. Вы не останетесь без поддержки. На любой вопрос, который у вас возникнет по тренингу, вы однозначно получите качественный ответ. За все это чисто символическая плата порядка 400 рублей. Эти деньги не подорвут ваш домашний бюджет, но принесут вам конечно пользу. Если кто-то спросит почему так мало, отвечу не в деньгах счастье. Но если у вас остались какие-то сомнения я думаю что они есть потому что тренингов по YouTube еще раз говорю очень много. Но я в своем тренинге уверен на 100% поэтому у меня к вам такое предложение. Вы проходите этот тренинг до конца, проходите все 13 уроков и оцениваете тренинг по 13 бальной системе то есть если вам урок понравился, вы добавляете единичку к общей сумме. Не понравился, ничего не добавляет К отчету к последнему 13 уроку вы пишете, насколько вы оцениваете этот тренинг. Ну, например, на 10 баллов из 13 возможных. Я вам возвращаю стоимость трех уроков, которых для вас показались неправильными, нехорошими, ненужными. Вот такая, с моей точки зрения, достаточно честная схема, которую можно применить только к продукту, в качестве которого ты уверен. Я вас не хочу обманывать, я не хочу, чтобы вы потратили свое время без толку. Я хочу только одного, чтобы вы получили пользу от прохождения этого тренинга. Всем спасибо, жмите на кнопочку, не тратьте время и покупайте этот достойный тренинг по развитию YouTube-канала. Успехов!